Провела Новый год, в пяти утра пришла домой. ой ой ой ой ой ой ой ой Привет, меня зовут. Как? Привет, меня зовут Эвелина. Я учусь. Стой-стой, в эфире Молодежные новости. И сейчас я вам расскажу. Так примерно, да? Наверное, где-то репортаж. Вы согласны? Начинаем с представления. Молодежные новости. Привет всем, меня зовут Эвелина. Я.. Провела Новый год отлично, в Новый год я погуляла до пяти утра, скушала торт. Дети были все веселые. Дальше, дальше, дальше, дальше. Настроение было пози позитивное. Ну, ну, ну, ну. Зритель был очень прекрасный. Где? На сцене. Как вы думаете, справилась? Нет. Что не хватает?